Тема у Александры Илбакян, проект SkyHub, это проект о доступности науки, и это вот очень интересная именно феминистская женская инициатива, которая в ставит под вопрос всю вот эту вот доступность научных знаний, которая была до этого, и ставит целью сделать ее доступной. Пожалуйста. А. Ну я просто хотела бы спросить, а, а может поднимите руки те, кто пользуется этим вот сайтом Сайхап? Ага. А, а кто вот просто слышал? Ага. Понятно. А кто-нибудь пришел по объявлению, которое я в группе давала? Ну что, вот вчера? А, окей. Ну, ну ладно, в общем, тогда поехали. Значит, Цеха. Ну так, кратко, что это такое? Ну, наверное, все знают такие вот проекты, да, как там ВКонтакте, там, Facebook, Twitter, Telegram и прочие, э, ну, собственно, которые не все пользуются, потому что э, они обеспечивают обмен информацией между людьми. Ну вот Клементина как раз говорила о том, что еще низко нужно как-то вот, обмениваться информацией, ну и вот. И да, там, соответственно, миллионы пользователей, ну и так далее. А есть вот э, такие же проекты, как бы, которые они менее популярны, да? ну, которые вот обеспечивают вот этот обмен информацией, но ну, сугубо как бы внутри науки. Да, как бы от них менее известно, так как про науку в принципе знают не все. Вот. Ну, тем не менее, то есть ну, это обмен информацией между учеными о каких-то там новых открытиях, каких-то своих гипотезах. Вот. существуют такие сайты. И, собственно, о таком вот сайте, то есть моем сайте, в этой презентации пойдет речь. Ну, это сайт Сайхах, так, я его создала в 2011 году, и сейчас это один из наиболее, ну, один из самых, если не самый популярный, проект по, ну, в сфере научной коммуникации, сейчас там уже... Ну, ежедневное количество посетителей превысило 400 тысяч человек в сутки. И, собственно, что делают все эти люди? Они ну, заходят на сайт просто для того, чтобы читать научные статьи. Но тут, конечно, не нужно путать как бы, научные статьи с научно-популярными. Ну, то есть, когда вы, допустим, читаете какие-то новости науки, что вот там ученые открыли то-то или там изобрели лекарства от рака, то как бы, в данном случае журналист он, ну, рассказывает о каких-то вот открытиях, которые сделали ученые. А тут немножко другое, это как бы коммуникация самих ученых ну, друг с другом. То есть, вот как бы... Вот внутри научного сообщества. Так, ну, что делает Сайкап как бы, и какую вот, как, ну, как он делает вот эту вот научную коммуникацию возможной? Он решает как бы, давно назревшую в науке такую вот проблему, как по его. Ну, это такая штука, когда вы вот, хотите почитать какую-нибудь научную статью, и вам э, выглядывает такое окошко с требованием заплатить за это деньги. Например, там вот 20 долларов, потом 30 долларов, еще сколько здесь. Здесь тоже 30 долларов и так далее. И так. Ну вот, и э, сайхаб, соответственно, он вот этот вот пейбол э, убирает, и э, люди могут э, свободно вот читать и получать информацию. Э, ну, то есть это сайхаб, это вот такая вот возможность э, за эти вот пейболы э, как бы свободно вот заходить. Ну, некоторые люди, которые вот не знакомы с темой, они могут сказать, ну а как это вроде же, э, ну, за все нужно там э, платить и так далее. Ну, на самом деле, э, здесь как бы штука в том, что, ну, представьте, например, если вы э, подписываетесь там на какой-то вот паблик ВКонтакте там, или канал Телегралии, у вас там э, каждый пост за э, каждый пост нужно платить, <laughs> то есть это э, было бы полным вредом, и тогда бы, в принципе, какой-то обмен информацией между людьми был бы невозможен, да? А вот э, в науке, к сожалению, э, это вот э, сейчас э, такая э, сложилась рутинная ситуация. И ладно бы, если бы еще там сами ученые, которые вот эти вот статьи пишут, они бы получали ну, какие-то вот деньги с продажи доступа к своим статьям, а на самом деле нет. Там уже давно как бы сложилась такая вот сугубо феодальная система, когда вот ну, издательство, вот, оно бесплатно вот получает труд ученых и как бы торгует его результатами, а сами ученые, они являются бесправными и, собственно, часто они не имеют как бы доступа даже к своим собственным статьям, которые вот где-то опубликованы. Вот, поэтому... Ага, и еще нужно тут отметить, что вот эта вот вся система, она держится на, на специфических там законах наших, ну, наших государств, здесь не только там в России, но и, в принципе, во всем мире. Вот. поэтому вот Сайхаб, он когда появился там, в 2011 году это стало вот таким своего рода революционным проектом, который вот эту вот систему ну, взломал. И тогда ну, у меня действительно как бы есть много отзывов от людей, которые занимаются наукой. И они пишут, что, например, без этого ну, написание диссертации было бы невозможно. Или там без этого научная работа была бы невозможной. Ну, я, я пытаюсь как-то э, ну, расширить людей, чтобы они открыто выступали там и протестовали вот против системы. Тогда не отвечают, например, многие. Ну, а тогда меня с работы уволят. Вот так, такое, в общем. Так, ну, собственно, э, в этом как бы выступлении э, Хотела просто вот рассказать о каких-то именно, ну, скажем так, интересных моментах, с которыми я столкнулась в этом проекте. И вот их как-то, вот, может быть, их можно как-то вот осмыслить с феминистской точки зрения. Вот. Ну, то есть именно как-то сфокусироваться больше на феминизме. Так. Ну, вот первое. Собственно, когда когда э, как бы все время вот да э, я в принципе здесь получается э, ну единственный то есть хоть как он вот содержит там 70 миллионов научных статей и т.д. да э, и там вот миллионы пользователей на самом деле он как бы не похож на какие-то вот проекты гиганты типа фейсбука в том смысле что э, ну здесь нету вот какой-то такой вот команды там большой программистов, вот которая все это поддерживает ну фактически тут Единственный вот, программист-разработчик это я. Вот. И я столкнулась с тем, что для многих людей картина совершенно другая. Ну, то есть, э, отвлекали постоянно даже э, не только вот просто вот, да, люди, да, но и, например, каких-то серьезных СМИ писали, да, что, вот, например, российские там, хакеры или там, российские пираты э, некие вот, э, создали э, этот сайт. То есть во множественном числе, ну, естественно, рисуется у человека картинка, что это какие-то мужчины. Или, например, я получала благодарности вот в своей группе, ну, ВКонтакте, которая посвящена этому проекту, да, спасибо ребята!» Как я отвечала, что, ну, как бы я тут вообще-то один программист, да, а мне говорят, ой, неужели вот такой проект, он держится на хрупких э, женских плечах. Вот. И то есть как бы в массовом сознании сложился такой вот устойчивый образ как бы, людей, которые могут делать прорывные проекты. И, соответственно, вот какая-то там, допустим, девушка 22 лет, это, она как бы, этому образу она в принципе не соответствует. И, и получался вот такой вот какой-то разрыв шаблона. Ну, может кто-то сказать. Ну вроде это подумаешь как бы, ну если люди не знают, допустим, кто тебе ну могут подумать, что это вот какие-то ребята, ну, ну журналисты не знали, ну и написали вот так вот, э, что тут такого, да? Ну чтобы понять, э, что, э, например, вот представьте, есть такая известная писательница э, Жюль Верн, которая написала Гарри Поттера. <laughs> вот представьте, если бы они написали, что это не она, да, а, например, какие-то английские писатели, <laughs> вот, авторы Гарри Поттера, да. То есть это, конечно, ну то есть, совершенно уже иная получается картина реальности. Да. А когда бы, если бы, например, все-таки выяснилось, да, что это все-таки какая-то Джон Роулинг, то начали бы искать, а у кого Джон Роулинг, ну, вообще она вот, позаимствовала идею для Гарри Поттера. Или там, ну, что-то такое. Ну, такое на самом деле происходило со Сайхамом. Так, сейчас. А, вот. Ну тут э, нужно рассказать, вот, в 2013 году, а, да, Вечеленс, в 2013 году э, в Соединенных Штатах Америки э, произошла трагедия. Э, то есть, э, как бы, э, ну, предположительно суицид повесился в своей квартире э, такой молодой человек э, вот, э, по имени Аарон э, Шварц. Э, ну, собственно, что этому предшествовало? Э, он э, попытался, да, предпринял, точнее, попытку как бы э, скачать несколько миллионов научных статей с сайта GESTOR, да, ну, скорее всего, с тем, чтобы выложить их в открытый доступ куда-нибудь там на Тарын и так далее. Э, ну, там не получилось, то есть э, GESTOR, он э, заметил вот это вот скачивание, заблокировал MIT, э, где располагался э, компьютеры компьютер Шварца, и, собственно, по-моему, его арестовала, ну, скажем, полиция или ФБР, да. В общем, это, это где-то, получается, случилось в 2010 году, это дело вот как-то тянулось, да, и в итоге вот его в январе 2014 нашли, вот, что он повесился. Вот. И так, ну и в результате там произошел некий такой вот общественный взрыв, то есть везде в Америке стали говорить о том, что вот да, доступ к научным статьям должен быть открытым да ну, вот, что эту проблему надо решать ну я соответственно стал да, неким там, символом национальным героем вот. и, а при этом он, СЭХЭП, он 2011 года он где-то уже вот, существовал и он при этом уже получил некое ну, как признание в, ну, по крайней мере в российском то есть локальном научном сообществе да, то есть он вот, открыв, работал и открывал доступ к этим статьям ну не упоминалось нигде вообще ни в одном там СМИ да то есть вот такая вот ситуация шла вот параллельно как бы вот про это гремело везде а про Сайсака он работает про это не упоминает нигде так. ну соответственно когда в 2016 году про Сайхап в конце концов там после где-то пяти лет молчания написала крупная американская СМИ и произошел тоже какой-то вот взрыв интереса. И после этого ну, мне начали разные журналисты писать, завалили просто почту, ну, ящик своими запросами. То есть вот пять лет, как проект существовал, никому не надо было. Потом внезапно да, ну, пошли постоянные-постоянные запросы. Вот После того, как про это написала одна крупная СМИ. Вот. И, так. И, соответственно, да, даже сразу вспомнили вот эту вот историю Аарвана Шварца, и, и тогда меня начали спрашивать, ну, а как вот эта ваша вот работа, это, она базируется на работе Аарвана Шварца, то есть ну, в их сознании она сложилась тоже очень отчетливая картинка, что вот он первый был, а я как бы так просто вот последователь. Ну, и даже статья вышла заголовком, что последователь нашел там ну, какие-то статистики доступными. Вот. И, ну, это действительно так, так высоко. Вот, как бы. И при этом, да, как бы, ну, как, как -то вот, уникальность вот, этого проект, она вот, вот, вот, вот, она, была полностью перечеркнута то есть если еще сказать что ну, действительно, так, между Аароном Шварцем и есть свойство в том, что мы там, ну, оба верим в идею того, что там доступ к научной литературе там должен быть открытым, да, и что этого нужно достигать даже какими-то радикальными методами, да, Но, ну, на этом как бы, собственно. Сходства заканчиваются, то есть если искать какие-то идеологические сходства, то в принципе можно даже вот взять такого вот христианского космиста, там, Федорова, вот, который жил в 19 веке, и можно вот узнать, что он тоже как бы призывал к библиотечной реформе, да, чтобы объединить все библиотеки и чтобы любой человек мог получать доступ к знаниям. Так, и, так, это, соответственно, XIX век, есть, например, начало XX века, то есть американский социолог Роберт Мертон высказывал идею о том, что ну, вот, коммунизм – это одна из, один из основных как, как бы, столпов научного <laughs> Вот. И если там брать ближе к нашему времени, то в 1995 год – это появление, там, допустим, такого проекта, как «Архивы», и даже ну, в журнале «Таймс» появилась статья о том, что вот эта система научных издательств, она закрывает доступ к научной литературе и что, э, собственно, она вредит науке. И вот архив ⁇ это вот такой проект, чтобы с этой системой бороться. Потом в 2002 году была Будапешская инициатива открытого доступа. Вот. Ну, то есть эта вот тема она действительно очень активно развивалась. Да? И ну, где-то опубликовал вот свой манифест, в котором призывал как, громить систему где-то в 2008 году. Ну, то есть вот как бы, ну, здесь нельзя сказать, что ну, вот как бы он вот был первооткрывателем вот этой идеи, хотя именно так вот это и подавалось для общественного мнения. И так, вот. А, да, еще вот недавно статья в MIT вышла. Ну, то есть, нет, не в МАТИ, а вышла в интернете, да, я написал профессор из МАТИ. Вот совсем недавно он высказался, что Элбакян сделала то, что не смог сделать Аарон Шварц. Ну, то есть, да, еще подавалось с такой точки зрения, что вот этот парень вот хотел то же самое сделать, да, но вот ему не дали, вот, ну, там, арестовали и прочее, и вот это вот сделала я. Ну, это вот совершенно абсолютно, как бы... Тоже искаженная картина реальности, потому что, ну, объясни, как бы, то есть это, получается, в 2004 году еще, э, еще в 2004 году я написала вот такой вот скрипт, да, небольшой на PHP, который скачивал вот из платного доступа, ну, то есть из закрытого доступа книги с сайта MIT как нет. Тоже похоже на Сайкап, но на самом деле алгоритм совершенно другой. Или вот, например, в 2009 году я скачала как бы подшивку журнала Nature, ну, по-моему, это было Nature Neuroscience, и выложила их, ну, то есть загрузила их на такой вот книжный сайт пиратский, как Аватисхом, то есть, ну, скачала и выложила в свободный доступ. Так. Угу. И, а в 2011 году уже, соответственно, появился Сайкад. То есть, если, проводить какие -то, если даже и проводить какие-то вот параллели именно с Ааром Шварцем, да, то это вот, то, что он делает, гораздо больше, больше к тому, что, например, я делаю в 2009 году. То есть, какие-то вот статьи скачиваются, затем куда-то вот выкладываются на торренты или на файлообменники вот, и так далее. И, в принципе, там, допустим, Пиратские сайты, ну, где можно качать какую-то научную литературу, да, они существовали как бы уже давно, еще в начале двухтысячных х годов. Вот. Ну просто уникальность сайхаба она именно в его алгоритме, то есть в том, что ну, возможности автоматически скачивать вот эти вот статьи из закрытого доступа по запросу пользователей. И то, что это, во-первых, сайт, насколько я знаю, там, например, Арм Шварц как бы, ну, не собирался делать сайты. То есть на самом деле, вот это вот сходство, оно очень поверхностное и чисто идеологическое. А подается ну, а подается это, соответственно, так, что он как будто то же самое сделал, вот ему не дали, и, соответственно, это делал я. Так. Ну, то есть, если возвращаться, допустим, к аналогии с Джоан Роулинг, вот, с известной писательницей, то, например, можно взять такого вот известного русского ученого Афанасьева. Да? Он как бы, ну, Занимался тем, что вот собирал как бы, сказки ну и публиковал книжки сказками. Ну, и, соответственно, можно было бы написать статью, там, что там да, какая-то э, идейная последовательность, идейная последовательность русского ученого Афанасьева там написала Гарри Поттер. То есть, ну, есть же сходство. Действительно, сказки, они в принципе похожи у всех. Так. Еще. Ну, я подумала, что в принципе. Вот э, это же могло не только со мной такое происходить. То есть, э, в принципе, вот так вот веками могла вычеркиваться из истории работы женщин. То есть, даже если женщина делала что-то такое интересное по меркам ее современников, да, то находили какого-то похожего мужчину, который делал то же самое, и класс женщины просто вот перечеркивался. Потом он второй, э, как бы, э, ну второй как бы... Случай ⁇ это вот э, так, э, такой сайт, как Library Genesis, ну, с которым мы как бы э, сотрудничали. Так, ну, расскажу кратко про Library Genesis. Я тоже, ну, я уважаю этот проект, да, они появились где-то э, в 2008 году, да, э, с такой целью, чтобы э, собирать, э, ну, с разных там э, файлабменников, там, с разных пиратских книг научную литературу, организовывать их вот, в э, ну, какой-то каталог, сделать там удобный поиск. Ну и так далее. Ну, они собирали как бы именно книги, и вот именно с книгами этот проект набрал популярность, да? а вот статьи на нем, они появились, получается, ну, насколько я знаю, уже в 2012 году появились, то есть уже после того, как sci он наделал какого-то шума в российском научном интернет-сообществе, и тогда они также занялись тем, что, по что стали добавлять научные статьи. Ну, почему это, об этом нужно говорить, потому что есть вот некие исследователи, американские за рубежом, которые вот даже э, говорили, что вот, ну, пишет на своем, что он первый сайт, а это неправда, первый был Левген. Ну, и еще что, я даже читала какую-то статью э, в научном журнале американском, который посвящен библиотечному делу. Ну, соответственно, статья вот про Сайхап и Левген, и там было написано, вот, что есть какая-то вот группировка вот хакеров, Левген, в которой состою я в том числе, и которая ну, якобы вот создала после Левгена, создала Сайхаб. Ну, что вот во-первых, полная чушь, ну, то есть не соответствует полностью действительности. Во-первых, я не имею никакого отношения к ребятам, которые вот делают Левген, ну, помимо того, что мы просто дружим проектами. Вот. И во э, вторых, да. Насколько я знаю, ну, хакеров у них нет, а они, и они скорее, больше администраторы, и э, тут э, такое, то есть, ну да, и вот эту вот абсолютную дезинформацию, ее допустили до публикации в научном журнале, и вот ладно, да, если я, например, э, в 2016 году еще жива, да, и я могу это опровергнуть, да. Или, например, сказать, допустим, что моя работа, она не, не базируется, у тебя ну, как бы. а если нет, то получается, это так и осталось бы. Угу. Так, еще э, что здесь получается. Ну да, как известно, в 2006, 2015 году на оба проекта там Сайхаб, Лебген, также на несколько э, сайтов, которые зеркалируют. Вот этот Лебген сподало э, вот, в суд издательство... Эльзибир. Вот. И по этому поводу вышла вот заметка на сайте вот, TarentFreak. Это такой вот портал, ну, портал небольшой, который а, освещает разные новости, связанные там с интернет, свободой, с пиратством, там, с цензурой в интернете, ну и прочее. И, соответственно, ну, крупные СМИ, естественно, про это не написали, написали они. Ну, у нас, как я помню, у них там по несколько десятков тысяч просмотров, что ли. Ну, если так, то есть, ну, это скорее где-то уровень влога. И вот э, я смотрела увидела эту статью, которую ну, заметку, которая вышла про наш судебный иск, и там вот Сайхак, он просто перечислялся, как одно из зеркал Левгена. Ну, что, опять же, совершенно неправда, технические проекты совершенно разные. Я об этом еще скажу, но ну, Репген это вот база статей, которые их хранили. в принципе, начинался, и самое главное в нем, да, в нем тоже есть база, но самое главное в нем это вот именно качающий скрипт, который ты издавал такую популярность. Собственно, я написала автору, тогда связалась с автором этой статьи и попросила их, чтобы они вот исправили ошибку. Вот. Он тогда предложил мне, а давайте вы на нашем портале дадите интервью. Ну окей, сказала я. И в общем, где-то 2015 году, да, вот на этом портале Туррентфрик вышло мое интервью, и так получилось, что этим заинтересовался какой-то э, зарубежный журналист. Да? но ну, э, тема никуда не двинулась, и только вот как он сказал, рассылал это всем как бы, ну, издательствам, и только через год, наконец, про э, Сайхак написала издательство, ну, в результате про это судебный лист написала через год. После того, как он появился, написала вот это вот крупное издательство, американское «Атлантис». Вот. И сразу после этого произошел взрыв интереса к проекту. То есть мою почту вот, просто засыпали запросами. Вот. Ну, это я к чему все говорю, что э, я читала, допустим, такие, э, ну, есть, читала такую монографию или книгу, называется Shadow Libraries, да, э, ну, которая якобы как вот, ну, которая пишет вот об этих вот так называемых теневых библиотеках, то есть вот или э, в генах и т.д. и там вот как бы, был, ну, как бы было, такое предложение, как Sci-Hub made headlines, mm -hmm. ну, то есть с таким намеком, что вот типа... Сайхап он как-то вот несправедливо прославился не так, привлёк привлек себе такое внимание, а вот Ревген как-то вот в тени остался. Да? Ну, во-первых, да. Хотя, э, в принципе, это, э, во-первых, один из принципов там, Левгена, то есть они считают, что не надо там особо так внимания, лучше так, полусекретно работать, А, а я наоборот считаю, что эту тему нужно поднимать, потому что. Ну, что это такое? Получается, что э, научные библиотеки, там не только сайт и Лепьен, но вообще э, э, ну, даже достаточно большая э, куча э, сайтов, которые, э, ну, как бы не делают ничего плохого, там просто распространять какие-то научные книги, научную литературу, они сейчас выведены из легального поля, там полностью криминализованы, вот, и эту тему, как мне кажется, надо э, поднимать и с этим что-то э, делать. Но на самом деле это... Об этом молчат как бы, ну, федеральные каналы, об этом молчат вот, крупные издательства. То есть да, действительно, про Сырхап писали. И если там искать э, информацию, то создается впечатление, что про Сырхап писали много. Но на самом деле, как мне кажется, э, ну это же вопрос выживания науки, да, и вот если в этом масштабе смотреть, да, то по факту э, ну, это как бы наоборот э, цензура. Да? Ну, тот, тот уровень освещения, который. Вот, был дан этому проекту, это вот фактически цензура, потому что ну, она даже вот несопоставимо с тем уровнем освещения, который получали такие мужчины, как там Эдвард Сноуден, вот про него фильм не да, сняли, это Джулия Ассанж, и ну, что они сделали, они собственно тоже открыли как, э, миру какую-то информацию. Так, еще. Ага, вот э, либеральные СМИ, и опять здесь э, про Левген. Да, также в 2016 году, когда произошел всплеск интереса вот, к проекту «Сайкап», соответственно, «Медуза» тоже опубликовала заметку. По-моему, «Медуза» вообще была первым, э, ну, первой газетой, которая нарушила какое-то молчание в России. И э, написала о том, э, у меня содержится такое предложение, вот «Сайкап работает так». В запросе проверяется, если нужно будет база на другого сайта, если нет, то это... Ла -ла. обходит привол и так ну кстати они не единственные кто так писал это и в зарубежных и издательств ну и зарубежные статьи тоже вот так вот описывали работу проекта то есть ну в чем тут как бы подлость ну в таком описании ну во-первых да это не пол... не правда это полуправда так сначала объясню, ну во-первых это да статья вышла в 2016 году и уже к тому моменту Сайхапов, вот, он уже как бы хранил все на статьи на, на других на серверах, которые связаны как бы, именно с проектом Сайхаб, то есть отдельно от Липгета. И ну, достаточно много работы было потрачено на то чтобы как бы статьи открывались они быстро там без каких-то сбоев и прочее то есть если вы зайдете, допустим на леген будете качать именно статьи на Лебедену то там это будет не так быстро как со Стейхабом ну, насколько я знаю, по крайней мере у них вот было так Мы сейчас они что-то поправили да? и вот э, именно как бы э, скорость работы это э, то что делает его э, популярным для многих ученых то есть в данном описании э, ну, вот вся эта вот работа которая была проделана она полностью вычеркнуто. Второе. Как бы, ну, Во-первых, у человека, во-вторых, да, у человека создается впечатление, да, что сайт, вот с как, он с самого начала так и, и всегда работал. То есть что он как бы вот, вообще вот, появился как, ну, вот, как какой-то предаточный ревену. То есть вот здесь в данном случае. Э, ну, Любген ставится на первое место, на нем акцентируется внимание. Ну, это такой сайт, который вот, ищет что-то в чужой базе, в базе Любгена. И потом так уже не мог, годом, так в конце, что он якобы, что он скачивает, да, входит по его и, и скачивает нужную статью. Хотя, э, как бы, реальность, она в том, что э, появился, да, никакой базы не было вообще, да. То есть работал только вот этот вот алгоритм скачивания статьи, ну, журнала. Ну, а вот с базой ну, я стала сотрудничать только в 2013 году, они просто накопили у себя в базе, там, какое-то количество научных статей, там, несколько миллионов, да, и тогда я дополнительно, вот, к тому, что делал Сейхап, я стала проверять, что вдруг там есть, и тогда, если есть, то отправляла пользователей туда, вот, то есть это не было, никогда не было, как бы, Основные, то есть сайхаб он получил популярность именно за счет вот этого алгоритма. Потому что если у вас есть база, даже вот какая-то статья, да, то статей там десятки миллионов, и в них, то есть и все равно в вашей базе не будет всего того, что нужно ученому, ученому да. То есть, конечно, вы можете скачать и накопить полную базу, ну вот как сейчас у сайхаб это 70 миллионов, да. Но это, представляете, занес сколько времени и труда. А что делал сайтхаб? Он вот просто как бы, ну, он сейчас так делает, берет любой запрос да, и скачивает, ну, ну, независимо ни от какой базы, может скачать любую статью по запросу. я думаю, именно ну, это и позволило ему как бы приобрести такую популярность. И вот этот алгоритм смог как бы неспешно выкачать там за несколько лет работы 70 миллионов научных статей. Вот, потому что, если даже с тем же опять Арм Шассен сравнивать, то он, да, он качал тоже миллионами, но э, качал, пытался это все очень быстро скачать там, э, качал с такой скоростью, что сайт g упал просто, и это было замечено, и, соответственно, заблокировали ему скачку, его э, ну, в результате арестовали. Есть, как он качал это все в течение нескольких, нескольких э, лет, да? э, ну вот. То есть, вот э, самое главное это алгоритм, а здесь вот как бы на первое место поставлено то, что это просто вот в чужой паре что-то проверяется. И, соответственно, э, эта информация, она была широко растирежима, она попала даже в Википедию, и там написали, что вот это Search Engine, то есть поисковой движок, э, поисковой движок который вот значит... Ну, да, открывает тост. то есть э, то, что это вот поисковой движок, это вот неверность с технической точки зрения просто даже. Это не поисковой движок абсолютно, да, поиска на сайхабе никогда в жизни не было, если говорить вот строго технически, никакого поиска. Но Википедия эта информация плотно зафиксировалась, и удалить ее оттуда составило очень больших трудов, да, почему? А потому что Википедия опирается на такие, на так называемые авторитетные источники, которыми она считает средства массовой информации. То есть вот написали про вас в средствах массовой информации чушь – все. Ну и все. И это так, что у меня даже появились мысли о том, что, может быть, мы живем в какой-то иллюзорной реальности. Может быть, на самом деле все женщины создавали, просто их вклад каким-то вот образом вот так вот хитро вычеркивали, и сейчас нам кажется, что в принципе никаких-то великих женщин никогда и не было. Вот. Ну, конечно, просто так. Просто... ну Мужчина обычно говорит, поэтому как бы, когда говорят, что. Ну смотрите, если использовать правила входное право, то было так. Мужчина в семье это тот человек, который имеет право на голос. То есть мужчина глаз не всегда, а женщина свой глаз. То есть голос принадлежит либо мужчине на Я, в общем-то, еще и хотела и поговорить. Девчина, он, как бы, если жена, если он, например, Нет, ну я выступаю, да? Он, вот женщина, ну, ладно, я еще, короче, хотела поговорить в заключении <соцентрический> о ну, таком явлении, как дискриминации женщин войти. Конечно, вот говорят, что да ее нету там, если вот женщина, она там может что-то, то ее то никто ее там не будет как-то дискриминировать. Ну, Конечно, это чушь полная, но я опять же не скажу именно про какие-то коммерческие работы, поскольку я в как, какой-то организации я никогда не работала. Ну, только короткое-то время я в основном работала как программиста по заказам, то есть на фрилансе. Ну, там вот ну, как бы свободный вот этот вот рынок. Да? Хотя и там говорят, что если там зарегистрироваться как мужчина, то вам это заказ будет поступать больше. Но я этого не проверяла. Поэтому я просто вот расскажу про где-то школьные годы, естественно. Я, как и все, там ну, тоже ходила на какие-то там Олимпиады и т.д. И на одной из районных олимпиад там была такая штука, что ну, все набрали практически да, по 0 баллов, только вот. У некоторых людей там было, например, по 5 баллов, еще кого-то по 20. И в число этих счастливчиков, у которых касалось только 20 баллов, вошла и я. Вот. А 5 баллов там набрала одна девушка. Ну вот, по-моему, я и эта девушка, мы были две девушки, и, и все остальные были парные. Это олимпиаде. В общем-то, когда преподаватель стал это зачитывать в списке, ну, кто там сколько баллов набрал, он дошел до фамилии этой девушки, так прокомментировал. Ну, наверное, это случайно получилось. Потом, да, когда он дошел до, уже до моей фамилии, ну, где было 20, 20 я всегда, естественно, в конце списка у меня фамилия на букву Э. И начал спрашивать Лбакян Александр. Где Элбакян Александр? А он подумал, что буква А вот в конце моего, моего имени это просто опечатка. Вот. И так. Hmm. Кажется, еще какая-то история. А, да, когда я еще э, где-то, вот может быть, в подростковом возрасте был такой вот, я читала такой вот журнал э, «Хакер», да? и я тогда еще вообще ничего не знала, не о феминизме там, и не интересовалась политикой абсолютно, да но уже тогда мне было неприятно читать эти статьи, потому что э, там почему-то ко мне постоянно обращались как к мужчине, и меня, если честно, от этого какие-то... Э, ну в эмоциях вот такие вызывала странные, э, так что, ну это все реально, да, и это э, ну, действительно есть, и, как мне кажется, да, ты исключай э, женщин. Так, еще такой момент. Э, ну, как я сказала, что э, подписка на научные статьи, она очень дорогая, да, и поэтому сейчас, получается, позволить себе иметь легальный доступ к научным статьям, могут только люди, которые являются членами каких-то институтов, ну, каких-то вот крупных этих организаций там полугосударственных, да? вот. Ну, если вы, например, открываете всякую-то научную, научную лабораторию в себя в гараже, то, ну, по идее, у вас доступа к литературе быть не должно, то есть не может. Ну, многие стартапы, они используют Сайхаб, вот. Ну, и, соответственно, люди, которые они каким-то образом исключаются из этих институтов, может, какие-то нестандартные люди, ну или, как правило, вот женщины, да, они тоже, соответственно, вот, сразу как бы, соединяются от доступа к научной литературе. Ну вот, такая, такой ситуации как управлять. Кстати, я сейчас вот еще общаюсь с пользователем, ну, спрашиваю людей, кто как использует сайт. И мне как бы уже, ну. Как две или больше женщин сказали, что удобно, когда мы в секрете, например, с ребенком сидишь, да, соответственно, ты же в институт не ездишь, да. Ну, конечно, там есть всякий вот удаленный доступ, но, как правило, это все не работает, да. И чем в библиотеку не поедешь, чем пользоваться, пользуется сайхабом. Ну, вот как-то так. Так, ну вот, собственно, это вся информация, которая у меня вот сегодня была.